Здравствуйте! Здравствуйте еще раз! Сегодня 28 сентября 2018 года. Канал «Народовластие», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной на связи Станислав. У нас прямой эфир, вещаем мы из дальнего зарубежья. Значит, вот напишите, как видно, как слышно. И э, подписывайтесь на канал Народовластия. Это очень важно, чтобы как можно больше было подписчиков. Также помогайте каналу. Под видео есть описание. Звук есть, картинка есть. Очень хорошо. Очень хорошо. Так. Слава, Слава, ты доиграешься. Как ни прискорбно, такие затяжки. Расш... Не знаю, расшугают подписчиков, ненавижу непунктуальных собеседников. Ну, не вопрос, я вас сразу баню, просто блокирую и все, вот сам лично. Можете отписываться от меня совершенно спокойно. Если для вас принципиально важно, чтобы YouTube нас включил, блядь, по нолям, значит, идите к командирам YouTube, возглавьте, блядь, YouTube и включайте нас по нолям. Понимаете? Я не знаю, когда меня включит YouTube. Он вообще может меня не включить. Понимаете? Если он у меня, блядь, списывает по 100 тысяч просмотров. Нарцисты, Вот уникальные совершенно люди, блядь. То есть такой, я сижу такой, Путин, блядь. У меня там всякие Роскомнадзоры на меня работают. А мне так лень, вот как Путину. Он там приезжает к челюди какой-то, блядь. Думать, да я тут лучше водки выпью. Что я к этим мудакам поеду? Х -х Рюмку хряпнул, еще подумал, ну, надо ехать. И к вечеру, блядь, приехал, да? Так что ли получается? Не, Слава, не бомби ты так по мелочам. Это не мелочь. Вот с таких мелочей все начинается. Неуважение начинается именно с таких мелочей. Понимаете? Марк Гальперин написал, значит, что вот 30 сентября в воскресенье в Москве прогулки свободных людей. Так что на Триумфальной за памятником Маяковскому. Также в Чебоксарах, вот нам сообщила Ленблинова, Блинова, что, ну она как-то странно написала, значит, так-так-так. Э, что прогулка и перекличка городов 14 часов в воскресенье, сбор в огороде за памятником Ленина. Да, Наверное, местный, знает, что за огороде За памятником Ленина. Ну, может быть, в Т9 в этом писал, и что-то там какая-то описка, другое слово. Но я подумал, так и не придумал, какое. Так что зачитываю, как есть. Суд по иску Захарова Сергея о признании незаконным действием прокуратуры, о причислении его к организации артподготовка, зарегистрированный в Красноярске, а суд в Чебоксарах, Представляете, человек в Чебоксарах, изопрещенный в России, состоится в 15 часов в понедельник, 1 октября в Ленинском суде города Чебоксары по адресу улица Байдукова, 23 и так далее. То есть просим всех... Кто может прибыть, только время вот тут не написано почему-то, но, наверное, в процессе, так сказать, нашего сегодняшнего эфира пришлите когда, в какое время. 1 октября, Ленинский Райнарсуд, город Чебоксары. Так, и вот еще... Гальперин тоже написал, был на суде у Сергея Рыжова, молодец парень, прекрасно держится, несмотря на пытки и содержание в тюрьме. Светлый, стойкий парень, понравилась его мать Лариса Рыжова, которая приехала поддержать сына, не пала духом на лице ее, конечно же, обеспокоенность, но и улыбка. Ну, что я могу сказать, вот если бы не было путинского режима, то... Рыжов занимался бы наукой, а не политикой. Такие люди никогда в жизни не лезут в политику, она им совершенно не нужна, когда в стране более-менее справедливый режим. Они занимаются наукой, занимаются образованием, самообразованием, образовывают других. Это золотой фонд страны, золотой фонд, из которого произрастает потом что-то серьезное, древо такое. И вот вы знаете, очень... Большая проблема, очень большая проблема нашей страны в том, что часто, очень часто, такому золотому фонду приходится заниматься политикой, да, заниматься революциями, понимаете, то есть вот говорят, ну, там Сталин истребил и так далее, но вы представьте, сколько людей, которые уже тогда, в 19 веке, видели там космос, да, и которые видели... Э полеты какие-то там авиационные, да, видели какие-то невообразимые физические, да, новые физические принципы, они вынуждены были заниматься революцией. Просто вынуждены были. И эти люди из-за этого не доучились, они из-за этого не додали, во-первых, копилку нашей страны, а во-вторых, копилку человечества. И если бы они занимались такими вещами, как наука, то наука сейчас продвинулась гораздо дальше. И опять та же самая ситуация. Опять сидит сволочь, который не дает людям заниматься наукой, образованием заниматься. Вот знаете, за что я ненавижу коммунистов? Вот мне говорят, вот Мальцев, там совок как-то обеляет и так далее. Я про совок знаю, все, все хорошее все плохое. Но есть одна вещь, блять, за которую я ненавижу коммунистов. Потому что они не давали мне читать то, что мне тогда нужно было. Они, блядь, не определили, какое у меня должно быть образование. Понимаете, я тогда не доучился. Тогда, когда у меня мозг впитывал все. Я был бы гением, блядь, но я из-за этих сволочей не доучился. Вот за это я ненавижу этих коммунистов. Они а за то, что они там что-то колбасу какую-то там не дали мне. Да хрен с ней, с колбасой. Они мне не дали знаний, которые мне были необходимы, как воздух. Вот в отличие от сталинского режима, я хочу сказать, ему-то ученые были нужны, наука была нужна, прогресс нужен страны, достижения, а Путину ничего это не нужно. Ни наука, ни ученые, он движет, ведет страну в обратном направлении, к федализму. Ему главное красть, воровать и сохранять свой режим. Нефть, он качается, ресурсы, и больше ни о чем не думает. Он вообще о прогрессии и о движении вперед страны не задумывается. Даже наоборот считает это для него вредно. И поэтому он гнобит всю науку. И вот чтобы запугать этих ученых, как самый прогрессивный класс, он выдумал вот эти шпионские истории, чтобы репрессии запугивания и запугивания в этой страте общества распространить. Так, там что-то, Стас, как на плацу вещает цехом, говорят, там от тебя ехал как-то это, посмотри а, там. Кто-то знает. Ну, ничего, я думаю, что... Ну. И в Москве продолжается бессрочный протест в виде очень хорошее, как переходят активисты дорогу. Не видел, Станислав? Нет. Очень круто. То есть одни в одну сторону, другие в другую. И постоянно таким образом... Держит движение. Ну, как было в Армении, как предлагали многие в то время, когда дальнобойщики, так сказать, заявляли о своих каких-то там протестах, да, вот тогда тоже предлагали это делать, но как-то, видите, тогда не получилось. Ну, ведь если они не захотят, они ведь и разгонят, не дадут. Вот мы во Франции были, помнишь, мы подъехали к магазину, там встает объявление, у нас забастовка, магазин не работает, помнишь, да? да. Все, все свободны, и никто не разгоняет, целый гипермаркет огромный бастует. Если, если Верховный суд не работает во Франции, может не работать из -за да, забастовки, да. то уж что тогда говорить про простых людей. Да, но это нормально, это норма поведения такая и должна быть у общества, у всего общества. И что еще, вот мне говорят, какие еще формы протеста очень хорошие, спрашивают люди, молодые люди. Очень хорошая форма протеста – это песнопение. Как это не не странно звучит, но если вот вы помните, когда делалась революция февраля 17 -го года, да, и потом октября 17 -го года, ну, в начале февраля, надо об этом говорить, и революция 5 года, которая не получилась. То есть рабочие собирались вместе, пели песни, ходили по улицам, трезвые это делали, да, собирались на майовке, и ничего сделать с ними не могли. но ну, идет, толпа поет песни, что ты с ними сделаешь? Так и здесь. То есть совершенно разные люди, они вроде как ни с чем не связаны, а могут петь песни да, вместе. Причем содержание определенного, я думаю, революционного содержания. Хотя вот сейчас уже пора свои новые революционные песни создать. Так, что там пишут? Мне сейчас написали. Сейчас, секундочку, прям... В чате пишут, что на основном канале, который называется Вячеслав Мальцев, нет звука. Основной канал называется Народовластие, понимаете? На нем 32 тысячи подписчиков. Нет других основных каналов. Все остальное это зеркала, понимаете? Зеркала. Поэтому... Дядя Слав, какой бы был пипец России, если бы ваши мозги на службе у Путина. Не могло бы этого случиться. Понимаете, бодливый козе бог рогов не дает. Так устроен мир. Не мог бы я служить Путину. Почему я так и думаю? Потому что я не способен служить Путину. Понимаете? Вот поэтому у меня образ мысли такой. Я же рассказывал историю, как Володин в свое время там предлагал отказаться от выборов. И стать министром. И я приехал к отцу к своему, ну, ныне покойному, и говорю: вот, предлагают мне министерский портфель в обмен на то, что я откажусь от выборов. Он говорит: А, о, отец вышел из себя, и вот так это и говорит: А что ты мне-то это говоришь? Ты же уже принял решение. Я говорю, ну да, принял. Я говорю, а что ты так раздражаешься? А он говорит, ну, потому что, говорит, я, я же понимаю, что ты принял решение и уже послал их. Я говорю, да, послал. Он говорит, ну, так, так будет всегда. Даже если, говорит, когда-то, говорит, такое невозможно. Ну, ты согласишься, все равно ты не сможешь с ними работать и все равно рано или поздно пошлешь их. Поэтому, говорит, что ты мне-то вообще про это рассказываешь? Ты похвалиться хочешь, там, себя преподнести или как там? Ну, я тогда, в общем-то так сказать, получил опыт и больше такими вещами не хвалюсь, что там мне предлагали, а я отказался. Ну, или редко хвалюсь. Вот, и Предлагали протест устроить в очереди за айфонами, но не сказали, когда это про происходит, а происходило это сегодня, то есть мы уже опоздали. Мысль отличная, но пришла поздно. Но вот что самое интересное, что первый покупатель оказался без денег, простоял он за айфонами, и при этом у него, я так понимаю, куда-то 170 тысяч рублей исчезли, ну, возможно, их вынули, скорее всего. Пишет звук на канале Народовластия. Да? Мальчик, что ты можешь сказать про выступление Вон Нетаньяху и Порошенко? А я вчера же сказал, подробно рассказывал про Порошенко. Про Нитаняху, конечно, не рассказывал, а вот про Порошенко очень подробно и про ТРЗУМЫ. Так, и... Алексей Навальный просит открыть реестр и официально обратился, значит, жалобу направил в Верховный суд на то, что единый государственный реестр на недвижимость закрыт. Да, вот. И подлежит он госохране, да, представляешь, это сведения, составляющие Сметально. государственные секреты, да. Кто -то про... только украл, конечно... Да, сразу появляются кодировки, которыми дети прокурора чайки-свиночайки помечаются. Вот один свиночайка ЛСДУЗ, ЛСДУС блять, такой, вот его обязательно надо обязать вообще имя, фамилию отчество, чтобы у него вот это было навсегда, чтобы иначе mm -hmm. его вообще никто не называл, как Илздус. А второго Ефяу У-9. Вот, блять, очень Пап, хорошо. Ну, у них говно в руках ржавеет, как ты тоже любишь говорить. И, соответственно, так же, как этот Чипыга не укрылся, так и эти. Ничего они все равно сделать не смогут с информационным миром. Только еще раз опозорится, и будут посмешить. Ну, Если да. вот уже ОГС выяснили этот э, Чайковский. Да. И российский мэр Белгорода Константин Полежаев запретил критиковать Конституцию и власть. Уникальный. Причем запретил он своим актом, то есть принял какой-то документ, я так понимаю, постановление, в котором запрещает. Самое главное, вот этот мэр э, дебильный Полежаев он, он бы открыл Конституцию, которая впрямую разрешает себя критиковать. Это конституция, а ведь... да, понимаешь? Конституция впрямую разрешает себя критиковать. А мэр запрещать какой-то хрен с горы Магнитной, а кто из какого-то Белгорода, какой-то Костя Полежаев, блять, Костя Полежаев запретил Конституцию критиковать и власть. Ладно Конституцию, власть нельзя критиковать. Главное, он, он единственный защитник Конституции, видимо, остальные все болт положили и вдруг этот, э, как черт из табакерки выскочил. И не понимает, что это две противоположные вещи, Конституция и власть. Власть положила на эту конституцию. Так Кого не критиковать? Либо власть, либо конституцию. Власть как раз это противоположность конституции. Да, безусловно. Но я говорю парадоксальная ситуация, что этот его акт нарушает конституцию, которая разрешает себя критиковать. Вот. И забыли мы сказать, вот мне пеняют, что в Астраханскую область Путин назначил не просто этого таможенного начальника, а это таможенный начальник, это бывший его телохранитель очередной. То есть он расставляет на все области своих телохранителей, которые лично ему преданы, чтобы они могли там его защищать вместе с Росгвардией, которую возглавляет Золотов, который тоже ему лично предан. Главное, он запустил вот этот рычаг. Ты помнишь же, ведь помимо того, что отменили выборы в 2004 году, был принят указ о том, что Путин может отстранять глав регионов э, по основанию э, недоверия. И вот э, до этого это мало таких было. Три случая у Путина, один Медведев там Лужкова отстранил, а сейчас вот он э, на полную катушку запустил этот процесс. Он уже отстранил... Э, сколько, 20 в 17 году, 10 уже в 18 мы еще планируют там 10-15 в этом году. То есть больше половины за треть срока уже он отстранил. То есть он не по одному разу уже может поменять. Так что какая может быть выборность, если он их меняет как перчатки? Тех, кого не угодно, он их спокойно отстраняет. Да, и вот пишут... Путь, этот, мэр Полежаев, персонаж Салтыкового щедрина абсолютно согласен, удивительно, как я даже не додумался, что это прям персонаж из города Глупов, прям конкретный, еще дополнительный, то есть можно писать продолжение истории города Глупова, и вот мэр Полежаев там прям самый такой, будет основ... ну не основной, но один из главных персонажей, вот, и ну, несчастные случаи продолжаются, дети падают из окон. Вот на этот раз 11-летняя школьница выпала из окна в Москве и скончалась до приезда скорой помощи. Надо сказать, что родители ее, это тот полицейский, который принимал участие в живом щите. Помните, тогда гаишники автовладельцев выстроили нам карди, заставили сделать... Щит из машин, но тот, кого пытались задержать, протаранил это все и, и уехал. И вот этим он прославился. И вот такое случилось несчастье. Ребенок погиб. Ну, вот эти погибшие дети, которые падают из окна, я говорю, всем до фонаря, никто не пытается даже проанализировать от власти, никто не пытается как-то решить проблему, сократить количество детей, которые вываливаются из окон, их уже вывалилось, как это, по правам детей, омбудсмен сказал уже, но ну, это на период неделю назад, 700, да, 700 за этот год. Жуть И Слава, расскажи что-нибудь интересное А вот то, что я рассказываю, это неинтересно Вскрылись обстоятельства Гибели петербуржцев в кипятке вот, э, Жуткие вещи То есть какой-то антикафе Где отмечали день рождения Там прорвало трубу и якобы все вышли, а парни решили вернуться, ну, не знаю, насколько это правда, и когда вернулись, там уже прорвало главную трубу, и они просто сварились в кипятке. Жуткие, конечно, дела, и это 21 век, понимаете? В 21 веке можно совершенно спокойно свариться в кипятке, и не потому, что ты фальшивый манечик, да, помнишь, там, раньше фальшивый манечек варили в кипятке. Я вчера же говорил, что ждет этих вот утырков то что возможно, и в том числе и в кипятке свариться. Ну да, но это, это для них я желаю, для этих-то парней-то это жуть какая-то, и очень часто это происходит. Я помню, в Октябрьском отделе города Саратова он в подвале находился, тоже там прорвало трубу, и сварились там мелкие хулиганы. Жуткая трагедия была вообще просто непередаваемая. Тогда я еще ребенком был, ну или подростком, меня это очень сильно напрягло. И всегда, когда люди там проваливаются, у меня прямо рядом с домом женщина, под асфальт провалился, она туда... Свалилась сын, -то ее 15 не успели выхватить, а ее нет, и тоже сварилась. И вот это основная наша коммунальная трагедия, которую даже в кино показывают. Помните, там свадьба, и жених что-то пошел и провалился в кипяток, и погиб. Вот это вот можно просто погибнуть, как на войне, да, в бомжи, бомжи часто варятся в теплотрассах, они зимой живут. И вот когда прорывает теплотрассу, то у них мало шансов выбраться оттуда. У меня комичный случай, на этот счет у меня был на участке такой бомж Руфов, никак я его не мог никуда устроить, он туберкулезно больной, жил в коллекторе. И иду я уже домой, ночь, так все хорошо, и вдруг смотрю, прорвало коллектор, пара оттуда идет. Я думал, что все, Руфов, а там он прям под этими спал, но ну я залазил несколько раз туда, спал под бетонными плитами, а чтобы туда попасть вот на эту подловку, нужно спуститься в самый низ. А трубы такого сечения, что человек совершенно спокойно может пройти. Там две или три, я сейчас врать не буду. И вот одна из них прорвалась. И я думаю, что он сейчас под плитами, но выйти он не сможет, ему надо спускаться. И у меня что-то прям крышу снесло, я так испугался, побежал. Какой -то кран откуда-то нашел, я сейчас даже не могу, на завод что ли я забежал. С водителем притащил, стал краном эти поднимать плиты, народу собралось... И тут смотрю, мужик, мужик туда заглядывает, я смотрю, это рука, а я убежден был, что он там. Ну, я это, в общем, порадовался, что он не сварился, но ругался сильно я на него, конечно. В Томске, значит, в результате пожара в пятиэтажке пострадали все квартиры, 122 квартиры. Представляешь, то есть там так тушили, говорят, очень говорят, хорошо пожарные тушили, только ничего потушить не смогли. А местные жители говорят, что вода лилась так, как будто там кто-то пришел отлить просто. То есть все гидранты были сломаны, из них очень слабый напор шел. Сейчас вот будут проверять напор в гидрантах. Жесть, конечно. И глава а, Томской области... А? Тушили хорошо, но воды не было. Да. И глава Томской области поручил оказать помощь жителям горевшей пятиэтажки. Ну вот, все, что можно сказать. Я представляю, какую там помощь окажут эти сволочи вообще жуткие. На Ярославском НПЗ ликвидировали открытое горение. Ну, все эти предприятия газовой нефтяной промышленности, они горят, взрываются из-за того, что никто ничего не хочет там делать, потому что надо вкладывать деньги. И люди, которые там работают, выкручиваются проволочками, что-то там прифигачивают. Да? Я перебил тебя, извини, Станислав. Ну, я просто хотел сказать, как они вот это помощь окажут? Они ведь как действовать? По принципу, пожалел волк кобылу, оставил хвост до да гриву, то есть, какую милостыньку кинут, на которую люди без жилья остались? Да, но ну они еще, я думаю, там поработают сами для себя. Это же благодатная почва, они что-то там спишут на этих людей, какие-нибудь какие там гуманитарные помощи. Конечно. Он, я же говорил, он как в Чечне мне рассказывали, там даже с инвалидов, без ноги инвалид, чтобы продлить инвалидность, он должен половину инвалидности отдать. фонда Ахмата Кадырова. Да, вот что-то мне какие-то претензии предъявляют, а я не понимаю, они как-то сформулированы очень тупо. Мальцев, тебе же по барабану, кто хапнет потом все. Как было по хрену и в 90-е. Хапнет, в смысле, что хапнет? Это... Народ хапнет. Мы, мы же говорим, что народ все хапнет. Уже делит, уже делит добро олигархов, что ли? Про это он говорит, я не понял. Нет. Россия все хапнет. Россия Народ вымирает, просто народ вымирает. А вот Филиппова Андрея интересует, кто потом, когда все, мы отвоюем власть, кто потом все хапнет. Вот что его интересует. Да? То есть он шкуру не убитого медведя делит. Такие люди очень интересны. И это те, которые иногда сознательно работают на путинский режим, а иногда бессознательно. То есть говорят, ну а какой смысл этих олигархов, убирать, Когда вот у них придут другие, все отнимут, все равно нам это не достанется. Это вот, это вот они хотят так сделать, сейчас передать власть. А мы как раз за то, чтобы все, что они хапнули, забрать и отдать народу, вернуть. Или, да, пускай, если хотят так рассуждать, народ хапнет все, да. Всю Россию, все награбленное, хапнет народ весь. Бессрочку смотрят 5 миллионов онлайн. Давайте делайте сюда скидки, ой, ссылки, чтобы смотрело не 5 миллионов, а 50 миллионов. Ссылки делайте обязательно. Обязательно в чат вот сюда. Я прочитаю, обращу, обращу внимание людей. В Москве, вот ты опять будешь смеяться, Станислав, эвакуировали... 200, более 230 человек из торгового центра Лента, потому что после пожара, говорят, ну не знаю, после пожара, может во время после пожара, пожара, после, после пожара, пожара, как можем... да, вот эвакуируют ведь. обычно до пожара или во время, а эвакуируют. после пожара это уже значит, они давно ушли и там выносят трупы только, Надо. как можно эвакуировать после пожара. Ну, я вот говорю, я не могу понять только одного. Я говорю, почему каждый день горят торговые центры? Вот это для меня загадка. То есть, вот как, как загорелась эта зимняя вишня, и все. И с того момента безостановочно горят каждый день по торговому центру. Ну, иногда какой-то день бывает без этого. Но, как правило, один в день. Уникальная совершенно ситуация. Не знаю, как объяснить. Вот вроде... Да, Стас, представляешь, это вроде мой хлеб, меня это мучили, как раз моя наука, это относится к криминологии, представляешь, а не могу объяснить, толкового нет объяснения, и очень мечтаю получить какие-то рычаги в свои руки, чтобы можно было бы такие вещи не только объяснять, но и прогнозировать, понимаешь, что сейчас вот хорошо как раз поработать с этим материалом, но они же все секретят, эти сволочи. Да. Что, я перебил опять тебя? Ну, я имел в виду матрица. Я говорю, что иногда вот э, просто чувствуешь. Вот я, например, позавчера, что ли, мне вот сон приснился, и я уже проснулся полностью в уверенности, что все начинается. Что сейчас будет э, галопом, мы будем скакать к революции. И такое вот внутреннее ощущение. И вот э, то, что горят, действительно... Это вот какая-то существует матрица, закономерность, непонятная пока. Это вот может искусственный интеллект определит уже, когда создадут. Нам пока это не под силу. Какие-то лучшие я материи. Не, да, я не пироман, мне это совсем не нравится. нет никому не нравится. Но самое главное, я-то железный не пироман, но я криминолог, я хочу это объяснить, но не могу. Представляете, насколько мне вот вообще трудно осознавать, что у меня нет логического, какого-то нормального человеческого, научного объяснения того, что происходит. А раз его нет, значит я сам перед собой расписываюсь в беспомощность. А для меня очень страшно это вообще жутко. То есть я всегда все могу объяснить, это я не могу. У меня только одно объяснение, вот как Станислав говорит, матрица, да, что, что мир – это иллюзия, что эта матрица заглючила, и вот каждый день что-то происходит, аналогичное событие. Хотя, может быть, они всегда горели, просто этой информации не было, да, просто она не выносилась и вообще, может быть, никак не фиксировалась. Хотя, не знаю, нет объяснений, про, прошу меня извинить. Житель Кемерово поджег магазин из-за проблем с купленным мобильником. Представляешь, купил подержанный мобильник, он у него, конечно, сломался, он ранее судимый. Пришел, говорит, заберите его нафиг. Они, естественно, говорят, пошел ты сам нафиг. Ну, кончилось тем, что он подпалил их магазин. Я, я всегда, меня всегда удивляют вот э, такие конфликтные люди, которые за какой-то копеечки э, ставят в опасность и самих себя, и других людей. там. Ну, продаешь ты, ну, забери ты у нее мобильник. Наверняка же он прав, этот человек. Ну, купил он, но на нее не работает. Ты же ему продал нерабочий мобильник. Ну, забери. Вот. И... 11 летняя девочка в Югре в больнице скончалась. Дети умирают прям пачками. Вот начнут проверку. Почему скончалась, да? В нее якобы попал футбольный мяч. Ой, вот. да. То есть я так понимаю, что, возможно, скончалась из-за особенностей лечения, да? То есть у нас сейчас вариантов очень много, попасть просто в больницу по пустому поводу, а потом оттуда уже не выйти, потому что там так вылечит. И, и в российских регионах, вот как раз то, о чем я говорю, с новыми перинатальными, перинатальными с центрами растет младенческая смертность. В Челябинской области открыли новый центр, смертность младенческая выросла на 26%. В Нижегородской области новый центр, смертность на 37,2%. В Факасии на 31%, в Калужской области на 23%, ну и так далее, и так далее. И по всем областям, где открыты перинатальные центры новые, там смертность возросла кратно. Представляете? Как ты можешь это объяснить? Ну, как и можно объяснить, что ты мало построить центр, надо, чтобы там были специалисты. Я как раз Они... хотел сказать, что новые центры, а новых специалистов-то нет, старых работают все-таки профессионалы, а новые укомплектовывают, чем попало. Да, но еще должна быть определенная логистика, как она там у медиков называется, я уже забыл, да, ну, чтобы, представляешь, если есть областной центр перинатальный, а кто-то там ребенок э, родился там недоношенным с какими-то проблемами в трехстах километрах, его же надо доставить, лучше бы его вообще не доставлять, там баракамера чтобы была на месте и так далее. Представляете, 300 километров, ну, в вот область в каком-нибудь, в каких-нибудь Азинках, 325 километров. На на да, или в Ивантеевке, 300 километров. Ну, или там в Перелюбе в каком-то. И что, на, на, на Газе 452 поедут. Конечно, там все помрут. В Москве скончался укусной змеей ребенок. Ладно, он сразу скончался. Представляешь, укус гадюки. Три недели назад. Ну казалось бы, но ну, если ребенок не умер за первые три часа, да там или за хотя за за тридцать часов, то какие три недели? То о чем речь? Жуть. И вот я полазил, посмотрел, что происходит с точки зрения медицины. Вот пишут, что, например, в Свердловской области из реанимации, тут вот есть медучреждение в Свердловской области, где с апреля... А, еще, значит, ни, ни один человек из реанимации не выписан в палаты. Можете себе представить? Стопроцентная смертность из реанимации. Стопроцентная смертность, представляешь? Всего с начала года умерли 27 человек. Ну это надо переименовать. В морг тогда, ну, да. Морг. Совершенно уникальная, конечно, система. Здравоохранение, созданное господином Путиным. В Калининграде врачи рассказали о состоянии мальчика, которого избили лопатой. То есть ребенок шел, восьмилетний, в садовом каком-то хозяйстве выскочил кто-то и лопатой его несколько раз рубанул. Представляешь, восьмилетнего ребенка. А в Казани подростка-аутиста избил тоже взрослый мужчина. То есть нападают на детей, нападают на инвалидов, нападают на животных. Агрессия зашкаливает. И... Надо срочно давать выход этой агрессии, указывать причину, цель, направление агрессии, срочно направлять в нужное русло. Да, ты абсолютно прав. Вот в... Следственный комитет дело возбудил, рассматривает дело о турбореактивных двигателях Р-95-300. Коты между собой разбираются. Оказалось, что утилизировали ракеты, утилизировали какие-то, значит, взрывчатку, и в результате все пошло в, в другие, в новые ракеты. То есть из, из старых ракет сделали новые. То есть я так понимаю, что никто ничего не утилизировал, просто бумажки поменяли и все. А двигатели продали украинцам. И схватились из-за чего? Из-за того, что там по 3-2 по тонны взрывчатки, представляешь, а она же... Ну, ее же нельзя взять ниоткуда. И вдруг появилась эта взрывчатка в новых ракетах. Откуда она могла взяться? Ну, конечно, из старых. Ну, в общем, очень весело, что происходит. Но я понимаю так, что так было всегда при Путине. Сейчас просто одни люди у других бизнес отнимают. И вот... Представляешь, когда люди там ворочают какими-то миллиардами, какие-то ракеты продают, и тут в Ивантеевке Саратской области, опять Саратская область отличилась. Помните, в Ивантеевке там младенчиков закапывали, тогда э, была смертность счета 30 на тысячу по всей России, а команда была ее снизить, ну, потому что в Советском Союзе там был 0,3% на тысячу, да, а здесь 30 на тысячу. Но надо было снизить до 9. И что делали? Тех детей, которые родились и умерли, и, и, и, то есть временно их не регистрировали первые сутки. Они обычно в первые сутки помирают, если там что-то не доделали врачи. Но дети помирают, они их закапывали как материал, так скажем. Никак... То есть не регистрировали как живых людей. И вот эта же самая Ивантеевка отличилась тем, что женщина, которая является значит, безработной матерью двоих детей и живет на пособие, на смешное пособие, эту женщину осудили по статье 159, часть 2, мошенничество при получении выплат. А, и, а, а в чем мошенничество было? В том, что она помыла там несколько раз кафешку, ну, ей дали какие-то деньги. Это было доказано, и вот она осуждена, представляешь, за то, что... Вот, сволочи, вместо того, чтобы ловить жуликов, бандитов, они вот занимаются чем? Фабрикуют дела, и вот таких беззащитных, как ты говоришь, одного пастушка за наркотики, вот эту женщину, которая копеечку помыла. Ну, как не стыдно вот этим подонкам, как их по-другому назвать. Знаешь, Ивантеевка, жопа мира, то есть это 300 километров от Саратова, 150 километров от Самары, за Волжья. Я это... понимаю, там преступности нет совсем, им надо какие-то галки ставить. Да, вот они... да, да, нет, ну там наркотики, там все, все уже давно снаркоманились, ну по крайней мере так было, сейчас я не знаю, может они уже и померли. То есть это вот Пугачев, помнишь, в Пугачеве народные волнения были. Из за убийства. помнишь когда там вся россия восстала, были? Вот это еще дальше пугачева и это еще меньше пугачева пугачев хоть город а ивантека там числится только чем-то да и то есть там негде работать поэтому она сидит на пособии по безработице ну, а что, она не может полы помыть и получить деньги какие-то за это? Почему нет-то? Кому от этого будет хуже? В Хабаровском крае выявили факт торговли новорожденным. Представляешь? А, Оказывается, та же самая. Я стал смотреть, та же самая ситуация. То есть, одна женщина родила, не может ребеночка воспитывать, передала своей подруге, близкой подруге, которая взялась воспитывать ребенка, и теперь за торговлю людьми их привлекают. Конечно, им реально да Но Это... галочки себе поставят, раскрыли зловещее преступление на крыше. Представляете, ужас, что творится. Вместо того, чтобы давно эти гребаные депутаты поставили этот вопрос и определили порядок, как можно ребенка передать тому, кому хочет мать передать. То есть какие-то справки этот человек принесет, что он не алкоголик, не наркоман, все у него нормально, в порядке, есть условия для воспитания, соответствующая зарплата. Все раз-раз сделали, нет проблем. Я говорю... Потом, вот, мы в возьмем... подумаем, что... Да, что ты говоришь? Потом давно же говорим, что государство должно заботиться этим, в конце концов, чтобы государство принимало ненужных детей-то. Это, это в нормальной стране. В путинском государстве разве такое возможно? Нет, конечно. То есть я говорю, мы власть возьмем, безусловно, мы будем выкупать детей, но э, из, по, понятно, что будет безусловно и доход, и из-за бедности не может кто-то э, там не воспитывать ребенка. По каким-то другим причинам, может не важно, ну там алкоголики, наркоманы, всегда маргиналы будут, поэтому нет вопросов, мы определим сумму и все, пожалуйста, и, и все будет нормально, то есть чтобы не, не топили младенчиков, не выбрасывали в помойные ящики и так далее, то есть то, что сейчас называется вот этим бэйби-боксом, но baby box, это бэйби-бокс, туда ребенка сунул, еще Мизулина против этого. а мы гарантированный будем доход определять, если кто хочет ради Бога, потому что родине нужны люди, тут и мы обязаны, в общем-то, работать в этом направлении. Человеческие кости обнаружили возле патриаршего подворья храма в центре Москвы. Ну, 19 костных фрагментов, шухер такой устроит. Я представляю, если бы из-за каждых костных фрагментов устраивали шухер, ну, в 70-е годы 20-го столетия, когда строились города, многие... Ну, конечно, 60-х, начало 70-х. Вот в Саратове эти кости с черепами вообще валялись везде, потому что новое строительство копают. Я помню на И Белоглинской... Не дай бог О! кому сказать, говорили, быстренько-быстренько собрали чтобы... на ну, да. Белоглинской я помню копали, что-то строили, а мы как раз присутствовали, очень любили мы присутствовать на всех стройках, клады искали, кстати, находили, а это выкопали огромное количество, я вот никогда не видел э, скелетов, и у них у всех красные, рыжие, такие вот красные волосы, но сказали, что это из-за глины, в которой они лежали, так окрасились, это что такое, вот кто там даже таких черепов, я помню, набрал, с волосами ходил, как-то особо сильно никто не переживал. Ну, судя по описанию, это как раз те костные останки, которые вот там 17-18 века, темно-коричневый цвет и так далее. Ну, характерное все. И интересная тема, гаишнику в Санкт-Петербурге суд вынес приговор, значит, обвинительный за то, что он Отдыхал в Тунисе по паспорту брата. Помнишь, запретили всяким да, представителям полиции и так далее, ну я имею в виду мелким и ездить за рубеж. Ну, не рекомендовали. И он поехал по, по, ну забрали даже у всех за паспорта. Он съездил по паспорту брата и потом. Туда-то он проехал, а назад стал возвращаться, его приняли, говорят, это не твой паспорт, ФСБшники. И вот... Сука, ну... Конечно, сто процентов, сто процентов, что э, уголовное дело стало результатом тотального прослушивания. То есть он туда улетел, он оттуда звонил, общался, это результат тотального прослушивания. Сто процентов, даже, даже можно не париться. Ну, я даже думаю, что кто-то из злопыхателей, ну, родственники, друзья, кто-то же знает. Все. Да нет, И... по этому делу уже там как бы известна информация, что это как раз из-за прослушки все, представляешь? Такая вот интересность. Так что имейте в виду, что слушают очень серьезно все. И вот спрашивают, что изменится с, с октября месяца, Ну так вот штрафовать будут тех, кто долевое строительство начал, а чиновники и компании, значит, не выдерживают там сроки какие-то, в общем-то, штраф административный за это. Вот. И за происшествие на опасных объектах. Тоже штраф. Все, взорвалось, какой хопал, да, там. То есть, это от подешат, откупиться можно всегда. Значит, пакет яровой в интернете теперь будут использовать, так только телефон. Эти должны были сведения хранить. Телефонные компании, да, сотовые операторы, всякие там провайдеры, и так далее. А сейчас будут хранить сведения провайдеры, интернет-провайдеры, месяц хранят сведения всех почт. Вот те на почту пишут, если она в России, значит, должны хранить интернет-провайдеры. Все, все, что туда написали на почту, тебе представляешь? Прикольно. Где что-то искусственным интеллектом заниматься? Ну да. Сколько, дел, сколько памяти нужно? Так, и застреленные, вот пишут, застреленные, повешенные, выпрыгнувшие из окна генералы. Всех заинтересовали. 42 генерала за последнее время МВД, ФСБ, ГРУ. А, значит... И только трое, возможно, пишут, умерли своей смертью. Остальные застрелились, задавились, были найдены при других обстоятельствах мертвыми. Да, но надо сказать, что я думаю, что не всех генералов зафиксировали, потому что их как собак нерезанных, поэтому еще не, не фиксировали тех, кто по естественным причинам умер, причем там всяких тайных генералов еще безумное количество, да, что мы даже не знаем, что они генералы-то. Вот. А причин основное там неестественные, конечно, окажутся. Ну, да. Вечки, полонии, мельдонии. Да, ну, меня спрашивают, почему так. Ну, во-первых, наркократия, понятно, что многие генералы сидят на наркоте. Во-вторых, их вообще много, этих генералов, очень много. Но если представляете, раньше во всем девятом управлении, которое занимался охраной там высших партийных лиц, было два генерала, а сейчас их 70, понимаете, то есть их очень много, поэтому они даже сами не знают порой, чем занимаются, но практически все занимаются криминалом. А в силу рода занятий криминального, они все виктивны. Конечно, что такое виктивность, Это способность лица становиться жертвой преступления. То есть вот они виктивны, конечно, поэтому они иногда вот и сами собой кончают, прибивают их и камуфлируют это все под самоубийство, да. Как помните, Макнамаров, кажется, он сказал, кто-то из министров обороны США, наверное, Макнамаров, он сказал, что военным нельзя поручать две вещи, нельзя допускать к двум вещам к политике к распределению денег. Помнишь, он это говорил, когда сказали: вот, ну, вы, гражданский, вот министр обороны, там, работали в Форде, да, там, руководителем очень серьезно. А тут вот занимаетесь обороной. говорит, ну, вот военные, собственно, занимаются обороной, но, говорит, их нельзя допускать к политике, к распределению денег, поэтому мы этим занимаемся. А в России как раз генералы занимаются и политикой, и распределением денег. Мы же это видим. Ну, просто генералы такие, как Золотов, там, какие они там генералы -то? Да, и распределяют по карманам, да? Ну, да. Не, понятно, что по карманам, а куда же еще? Пишет, генерал, это не должность, это счастье, да. Помните, когда это, полковнику операцию на мозге проводят, помните анекдот? И э, череп вскрыли, трепанацию сделали, сняли э, верхнюю часть, там твердую мозговую оболочку, тут что-то начинают это ковырять, да, и э, вынимают мозг. И в этот момент забегают и кричат, товарищ полковник, вам присвоено звание генерал генерал-майор, он берет, натягивает твердую мозговую оболочку, потом кусок черепа кладет и собирается выходить. Ему говорят, а мозги? Он говорит, а нахрена они мне теперь нужны? Вот это точно. Вот, и суд отказал в компенсации морального вреда жителю Оренбурга, значит, после пыток в милиции. То есть его пытали жители Оренбурга в одиннадцатом году, и он 21 раз требовал возбудить уголовное дело, его посылали нафиг, а теперь и отказали в компенсации. А Навальному компенсировали четыре с половиной миллиона по их Роше. Верховный суд России. Это, это Навальный, мужик-то не Навальный, он же не может, не иметь такого количества юристов и такое пристальное внимание не имеет со стороны средств массовой информации. Поэтому я думаю, что если он на, начал бы писать в Европейский суд по правам человека, я думаю, он тоже что-нибудь... По решениям Европейского суда по правам человека никому не выплачивает Россия. Даже он по несчастным там 10 тысяч, и то получить люди не могут никто. Некоторые получают вот, в, этом, в, в Амурской области 10 тысяч, или там сколько получил за 20 тысяч. Ну, чтобы показать по телевизору, основной массы не получает Ну да. И вот депутат Госдумы Ганзя, Вера Ганзя, заявила, что низкая зарплата у депутатов, ну, потом ее стали в этом обвинять, что она такое заявляет, она сказала, что вот она имела в виду, что приходит там куда-то, в детский дом еще там куда-то, у нее там что-то просят помочь, а она из собственной зарплаты помогает. Я вот только знал одного депутата, который помогал из собственной зарплаты. Ну и то не из зарплаты, надо сказать. Надо сказать, не из зарплаты, а была масса других доходов еще до этого. Это я сам. А других я что-то не видел, кто бы из своих денег помогал из зарплаты. Если у них есть какие-то огромные бизнесы, да, они помогают. Тут он вам... Яшин, Яшин свою служебную машину как такси использует, и хвалится этим, вместо того, чтобы подумать, значит, он либо свои обязанности не выполняет, и раз он машину, которая должна для выполнения служебных обязанностей ему дана, он как такси социально использует, значит, Нет, она гибриммунитет. Просто... На самом деле округ очень маленький. И я думаю, что можно и не пользоваться там машиной, так что я думаю, что нормально. Значит, нужно забрать у него? Зачем? А может, и должность она не нужна, раз ему делать нечего? Не, но если не ты, машину у него заберут, значит, это будет какая-то другая сволочь использовать, там Собянинская. А так он людям какую-то помощь оказывает, я, я с тобой не согласен, я бы так и поступил, наверное, тоже куда-нибудь, потому что надо вырвать как можно больше этих подонков и как можно больше отдать людям, это главная как бы, задача на том этапе, пока мы не можем вырвать власть. Но это мое мнение, так что национальная цель, вот говорят... Недостижимо обсуждают сейчас и в правительстве, и везде, что победить бедность не могут. Кудрин про бедность, Голикова про бедность, и все про бедность начали говорить, то есть все миллиардеры разговоры повели в пользу бедных. Очень это интересно смотреть, но противно при этом, конечно, испытываешь некоторые отвращение ты что можешь сказать слышал там эти разговоры Нет, они, они же как побеждают вот проголосовали за пенсионную реформу которая их не коснулась они легко побе... борются как они с бедностью <смех> они со своей бедностью борются не дай бог чтобы у них там не, не угол что-то пенсионная реформа никого из них не касается они смело нагло за нее голосуют вот где совесть и что там место совести выросло у них и Госдума приняла закон о направлении изъятых у коррупционеров средств в Пенсионный фонд России. Ну, помимо того, что они реформу провели, пенсионную, то есть это реформа такая, грабили нас всех, они вот еще у коррупционеров средства, те, которые будут забирать в Пенсионный фонд России, это обхохочется. Вот те средства, которые у Захарченко забрали, куда они ушли? Они mm -hmm. разворованы. Те средства, которые они забрали у этого губернатора, как его там? Хорошавина. Хорошавина, да, правильно. Куда они делись? Они тоже разворованы. И вообще все, что они там отбирают, это разворовывается, но будет формальный нормативный акт, а что это надо в пенсионный фонд было отправить. Причем они там же сумму объявили, и как раз вот я в одной передаче считал там, это получается меньше 10% они собираются получить вот от арестованных, коррупционных средств. Остальное, видимо, закономерно разворовывается. Вот, правительство одобрило законопроект о накопительной пенсии на 2019 год. Ну, потом все там, конечно, изменится. Но сейчас, что они придумали, это к пенсионной реформе, что эти... Так, выплачивать предлагают с 55 лет женщинам и 60 лет мужчинам часть накопительной пенсии. То есть, чтобы они работали, они будут часть накопительной пенсии выплачивать. Интересно, какую это часть? Оно... Мне, интерес... а? Мне, интересно, дру... Мне интересно другое. Вот что они уже совсем, что ли, за дебилов народ считают, и что... А народ что на грабли течетку танцевать, но ну сколько можно наступать на одни и те же грабли? Ну, неужели какой-то идиот еще поверит и понесет свои деньги туда и нет, В очередной ну, раз? Понятно, что нет, но они же тут нет, что вот именно что понятно, порядка. что да что как... выплачивать они будут только при достижении определенного установленного стажа, а они стаж... да, стаж... не а выплатят, не... это, это понятно, но у меня другой почему? Они надеются, что люди схавают это. И действительно люди схавают большая часть. Вот это мне непонятно. Так же, как вот непонятно, почему, ты -то, говоришь, торговые центры горят. Вот мне непонятно, как так люди вот эту блевотину их ухавают постоянно. И сколько нужно граблей, чтобы они что-то поняли. Вот. И проект основных направлений деятельности правительства – они, у них даже есть аббревиатура ОНДП, проект основных, основных направлений деятельности правительства. Провать да, как я помню, когда служил на границе, была такая аббревиатура НВДНГ. Наиболее вероятное движение, на направление наиболее вероятного движения нарушителей государственной границы. Вот у них тоже, видишь, такое же направление есть, только деятельности правительства. И вот они, Голикова тут и все остальные... Про индексацию пенсии рассказывают нам очень активно, что с 2019 года там все начнется, прям будет индексироваться. По тысяче они же сказали, будут по тысяче добавлять. И к да, и по тысяч. Нет, сейчас они даже править не говорят, что по тысяче. Они говорят про баллы, что будут начисляться какие-то баллы. Ну, трудодни. А мы про это уже слышали еще в времена Сталина про трудодни. дни. Только деньги... выкакали давно. Да. А вот про это, про тысячу-то я посчитал. Значит, получается, что к четвертому году, как они говорят, 20 тысяч будет зарплата. А если не брать эту тысячу, но не делать пенсионной реформы, а пользоваться индексацией, то как раз к 2024 году получается 2000, ой, 20 тысяч 260 рублей пенсия. Это без всякой вот этой тысячи. Обычно индексация, которая в законе написана черным по белому, законодательный акт, не может быть индексацией меньше инфляции. Больше можно делать, а меньше нельзя. То есть по-любому эти 20 тысяч в 2024 году так и так были. Опять дурят, нагло врут. Здесь меня очень сильно интересует, почему они пользуются практически той же терминологией, что уже пользовались советские вожди. То есть всякие баллы, когда все прекрасно понимают, что такое труда дни, баллы, там, палочки и так далее. Ну, то есть они как-то совершенно не смущаются, что им не верят. Вот здесь собака-то и зарытая, меня что и удивляет. Видимо, они... зачем изобретать новое, если это хорошо работает? Видимо, есть какие-то вот эти э, непонятные вещи, когда вот вся масса народа зомбируется. Так же, как вот э, Кашпировский, э, как этот, как его еще-то заряжал. Чувак, кстати, насчет воды. А, чумак, чумак, да. Вот как это понимать? Кашпировский уже сказал, что все, он, он дурит народ. Появляется чумак опять, потом горбовой появляется. Ну как это? Они идут по проторенным и опять... я Опять и пирамиды. Например, одна пирамида лопнула. Казалось бы, все понятно. Так нет, вторая, третья, четвертая. И это тоже не знаю. Вышел из тюрьмы, а вроде опять пирамиды. Опять все халуют. Ну как вот это понять? Это вот как раз из области, вот из того же, что, почему горят торговые центры. Ну да. И вот Валуев пишут, что ответил женщине, которая написал ему. Здравствуй, Коля. Неприятно и даже стыдно жить в бедной. Жить бедной в богатой России. Вот и все, что хотела сказать. И он ей написал. Василий Макарыч Шукшин замечательно сказал. Бедным быть не стыдно, стыдно быть дешевым. О как, видишь, валуев какой. Шукшина знает. Хотя, честно говоря, Шукшина прочитал практически всего. Я не встречал такой строчки. Но будем считать, что те, кто за... Валуева пишут, они там как-то погуглили, нашли э, такую цитату и написали. Но читающий Шукшина Валуев это само по себе просто смешно, представляешь? Чем еще Конфуцием не воспользовался. Сказал бы, а вот Конфуций сказал. Да, но я не Валуев, поэтому я как раз, наверное, и скажу, что сказал мой друг Конфуций. Он сказал, когда в стране справедливость Стыдно быть бедным и ничтожным, когда справедливости нет, стыдно быть богатым и знатным. Вот что сказал Конфуций, я думаю, что поспорить с ним невозможно. А я бы вообще да. характеризовал вот эту ситуацию словами из песни Гарика Сукачева. И стыдно не просто быть бедным, а стыдно за то, что мы терпим это, за все. И вот одним словом, ебаный стыд, как вот он пел. Да. То есть да. Все это вот этими двумя словами из этой песни можно характеризовать. И, и что-то они из себя великих читателей да, начали выделывать. Но я не великий читатель, да. чук не читатель, чукче писатель, да. поэтому мне это особенно смешно. Путин э, с Томиком Путина сидел на саммите СНГ. Вот объясни, нахера, ой, то есть Путина, Путин с Томиком Пушкина. А, стомиком... Было бы нормально с Томиком Путина, да. у него у дебила, хватит. Да, да, это... Думаю, это было бы понятно, а он пришел с Пушкиным, с Евгением Онегиным. Я не понимаю, зачем, зачем Путину Евгений Онегин, тем более на саммите СНГ, если он так любит Пушкина, он мог бы почитать где-то, в другом месте, да, не на самом деле В твердом переплете я предположить могу, может, орехи колоть или еще чего-то. Если в твердом переплете в каком-то сувениром, может, орехи колоть или еще для чего ему нужно. Может подкладывать куда-то там под ножку. Может, под каблук, я не знаю, но точно не читай. Я думаю, знаешь как, там говорят, он вначале перелистал немножко, ну, наверное, на первую главу, да, а потом еще чуть-чуть, ну, возможно, на четвертую главу. И если я вот предположу, что он там прочитал и почему ему интересно так было, да, он, наверное, прочитал, ну, мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь, так воспитанием, слава Богу, у нас не мудрено блеснуть». Я думаю, вот он как раз и хотел блеснуть воспитанием, как он там читает Евгения Онегина. Такой он умничка. да. Помнишь в четвертой главе, что написано? Вот это прям для Путина. Я бы с удовольствием зачитал Путину. Кого ж любить, кому же верить? Кто не изменит нам один, кто все дела, все речи мерит,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 Вот так. Я думаю, что Путин как раз эти строки и читал. А снова, да. да. и думает, ну что ж, надо, надо себя любить, что там. А я сразу вспоминаю тут анекдот. Помнишь, когда Андропов стал генсеком и пресс-конференцию устроил, приходят журналисты и видят огромный портрет Пушкина. И они говорят, ну мы знаем там Владимир Владимирович, Ой, Влад, Владимир Владимирович, это Юрий Владимирович, что вы там психи пишете? Ну, так ли вот вы любите Пушкина? Что такой портрет повесили? Почему? Он говорит, Пушкин Александр Сергеевич это тот человек, который так ясно, доходчиво сказал нам души прекрасные порывы. А я сразу, кстати, насчет Андропова, он в общем-то но странные стихи писал, можно понять этого человека. Я же давно говорил, что надо заставлять людей, которые находятся во власти, писать что-то. Стихи, эссе, сочинения хотя бы, чтобы понять, что у них в голове. Вот интересное наблюдение такое. Кусочки я прочитаю, Андроповский. «Мы бренны в этом мире под луной».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 Можно, конечно, проанализировать некий психотип, так сказать, этого человека, ну, не только основываясь на этом, но это немножко смещает акценты. И когда говорят, что там Андропов достаточно такой цельный, достаточно такой целеустремленный и все такое с целями. На самом деле, видите, стихотворение говорит о другом, о других мыслях этого человека. Такие вот дела. Так что интересно, что пишет Путин. Ну, я не думаю, что он пишет стихи. Ну, вообще хочешь... В молодости он оперу писал. Вот, и тут про Чипигу, про этого все рассказывают, экс-командира этого Чипиги вытащили, рассказывают, что это не тот Чипига, помнишь, как это, говорит, вчера чистили с помнишь, как он говорит, он «А, говорит, я, говорит, родился между молотом и наковальней, этим он хотел подчеркнуть, что его родители были кузнецами. Тут, говорит, из публики кто-то спросил, а скажите, вы не помните, был такой торговый дом Скумбриевич и сын, торговля с кабинными товарами. Вы, случайно, не тот Скумбриевич, а этот дурак возьми и скажи: я не тот Скумбриевич, я сын. Вот так и здесь, понимаешь? То есть это не тот Чипига, да? Но если это не тот Чипига, покажите нам того. Ну, проще, парень, репу, возьмите, покажите не того, вот это не тот Чипига, а это тот Чипига. Ну что ж, простого, проще сделать. Он у них полковник, где-то ходит, бегает. Они говорят, это не тот. Ну уже сказали его сослуживцы, его из деревни родных, что тот самый, что не на есть. А то, что Песков там врет, как дышит, это роли не играет, что это и не Чипига в общем. Это только ватников, которые не могут зайти в интернет и увидеть. Увидеть эту мраморную стеллу, где выбито золотыми буквами, чипик герой. А он говорит: таких героев у нас нет, чепик. Как нет, когда вот приказ у меня сегодня я показывал о назначении его героем фотографию этой мемориальной доски, где золотыми буквами в этом Дальневосточном училище, где он награжденный героем Чипига. А этот Песков говорит, что нет таких героев в России, Чепиков. Да, а вот Песков сказал: нам невозможно и предельно трудно вести дискуссию на этот счет со СМИ. Мы не хотели бы этого делать, это невозможно. Несколько раз повторил: невозможно. Мы не можем в качестве визави по такому чувствительному вопросу, как инцидент со скрипальми, в качестве визави иметь СМИ и так далее. То есть, эти материалы могут поступать. А он говорит, что в расследовании этого инцидента. Должны иметься официальные, значит, исходники, эти материалы могут поступать только из компетентных источников, с самого начала Россия предлагала совместное расследование и так далее. То есть смысл такой, что англичане официально не дают, поэтому в России не расследуется. Это ложь, это ложь. Не знаю, по собственной инициативе или по команде Кремля, но в марте месяце... Следственный комитет Бастрыкин, так сказать, возбудил уголовное дело по факту отравления гражданки России, дочери Скрипаля Юлии, возбуждено уголовное дело, поэтому уголовному делу должны допросить и всяких ЧПИК и так далее, потому что средства массовой информации являются источником, в том числе являются источником получения информации. Так в чем Дело Заводит на источники информации, вот это рассказывает, который получил эту информацию, сейчас доследственная проверка проводится, и будет уголовное дело возбуждено по факту распространения, как минимум, вот этой секретной информации. То есть они не желают расследоваться, они желают скрыть эту информацию. Константинополь а, объяснил, что решение предоставить Украине автокефалию. Говорит, залезли там в архивы, посмотрели, украинская церковь имеет, в общем-то, ну, по поводу украинской церкви имеются соответствующие документы, и вот опубликован 29-страничный текст, я его весь не перевел, и весь не прочитал. Прочитал только часть. Ну, в общем-то, убедительно, то, и, и, что я читал. Но самое, самое главное, мы же понимаем, что решение в церквях принимается тоже политическое. Церкви также находятся внутри политической системы, той или иной политической системы, поэтому... Есть там Томас, нет Томаса, это вообще мало кого волнует. Главное, что есть сейчас, что важно на сегодняшний день. Вон, царь Петр немудростую лукаво себя главным попом поставил. Английские короли тоже взяли себя, даже главами церкви поставили. Ну что ж, бывает. Вот, и радикалы на Украине захватили православный храм, тут все мечутся, прыгают, орут там православные, ратуйте и так далее. Что я вообще скажу, я удивляюсь, что они раньше не захватили. Правый mm -hmm. сектор, да, наконец-то сказал «Украина наш". В ответ на «Крым наш» правый сектор в конце концов сказал «Украина наш". А что он должен был сказать? Вот интересный вопрос, когда мне там, вот, смотри, что они там делают. Ну, а что они там делают? Правильно все делают, наверное. С точки зрения Украины, разве это не правильное действие? А? Абсолютно. У Невзоров хорошо вот, в программе, ты не смотрел Невзоровскую среду? Нет. Он там как раз про церковь, он любит, это его тема. И вот он пример привел, говорит, что происходит. Как в доме, допустим, все жильцы там, а есть один жилец, бузатюрик, который все время срывает собрание, все время выступает, и потом вдруг оказывается, что-то тут даже и не прописано, то есть это про русскую церковь, которая... Более половины украинцев поддержали вступление страны в Евросоюз. Опрос показал, я вообще удивляюсь, почему только более половины, то есть 51%, я думал, там уже давно 90% хочет в Евросоюз. Это вот странно, в общем. И СБУ опубликовали записи обсуждения убийства Захарченко, какие-то там дружки Путилина, обсуждали, ой, Пушилина обсуждали... Как, значит, убьют Захарченко и как Пушхилина поставить главарем. Ну, в общем-то, для меня это абсолютно... Другого, даже да. говорит, вот она там левая запись. Даже если она левая, вообще я не... Да, я... но все равно она правая. Да, все равно она правая. Потому что, ну, другого логического объяснения нет. Ну, зачем СБУ Захарченко было убивать? Чтобы развязать Путину руки еще сильнее, что ли? Они что, дураки? Ну, не зря да. Следствие сразу, возбудил следственный комитет, бросился Бастрыкин там все расследовать все, чтобы улики собрать. Ну да. Вот И мне не... нравится, написал Витаускас, такой демотиватор повесил. Очень он характеризует все вот эти вещи, связанные с убийствами. Герой России Рамзан Кадыров... В свое время обвинил другого героя России Сулима Ямадаева в причастности к убийству своего отца, героя России Ахмада Кадырова. Герой России Сулим Ямадаев убит в Дубае. И по обвинению в его убийстве дубайская полиция объявила международный розыск героя России Адама Делимханова. Брат убитого героя России Руслана Ямадаева, тоже герой России, ранее убит в Москве. Это вот к вопросу. Да, а да. все самые главные герой Чипыга, который не смог даже <с through> как, ну, выполнить, обосрался по всем статьям там, в Лондоне. Да, да. Лавров проводит встречу с главой Алжира. Интересно, сколько мы теперь отстегнем Алжира? Вот ты знаешь, Стас, меня всегда интересовал вопрос. Вот euh, тогда. Euh, когда были арабско-израильские войны, вот сразу же, что коммунисты не увидели ну, пустоты вот, в отношениях с арабами. То есть туда давали технику, туда давали специалистов, там все просиралось в ноль. То есть за шесть дней евреи выносили полностью там армию Египта, да, армию Сирии, армию Иордании. И тогда, что ли, не было понятно, уже тогда, ну ладно, это коммунисты делали, но это что, не надо связываться с арабами. Чего добились? Вот они мне сказали, мы там от арабов добились вот чего. Чего добились от арабов? То, что успешно блокировали в ООН вопросы запрета бесплатной передачи российского, советского оружия арабам, вот этого добились, что можно им... Совершенно спокойно, бесплатно отдавать оружие. Нафига не нужны, вот это вот я не понимаю. Я понимаю, сейчас Лавров вот у Алжира попросит голосовать, соответственно, в ООН. За это отдадут туда столько, сколько пенсионерам не снилось. Потом вот Сент-Винсент и Гренадо. С Россией договорились об отмене виз, тоже Лавров с ними разговаривает, потому что они тоже имеют право голоса, два с половиной, там инвалиды, но голосовать могут, поэтому отстег идет туда нормальный. Представляете, вот сколько сейчас со сколькими они поговорили, столько мы отстегнуть надо. Путин в Баку заезжал, да там с Ильхамом Алиевым что-то были какие-то напряги, сейчас все решили. Интересно и это сколько нам стоило. А по поводу арабов, ну, есть одно у меня объяснение. Долбоебусы. Да, вот такие дела. Так жуткие, конечно, вещи творятся. И сейчас будем тогда заканчивать и вот Эрдоган и Меркель заявили, что не дадут своим гражданам мерзнуть из-за амбиций США. Вот уж не думал, что Эрдоган с Меркель как-то а, будут обниматься. В лагере, да. да. Ну, Путин связующий есть. Извините, что-то не на Меркель есть, видимо. Да, и вот Турция а, заявляет, что за врагами Эрдогана начнут охоту по всему миру. Представляешь? Не врагами Турции, а врагами Эрдогана. Это Конечно. то, что Путин сейчас делает. Ведь Скрипалят убили не из-за того, что он враг России, а из-за того, что он показания на Путина давал испанской полиции. Да. И вот Япония отказывается подписывать договор о завершении Корейской войны. То есть, ну... Декларацию никак не подпишет о завершении Корейской войны, то есть о прекращении огня, да, подписали. Помнишь, что очень хорошо, кто по этому поводу, я читал, помню, у Пепеляева или у Крамаренко, Ну, у тех, кто там летчики воевали, они писали, что 27 июля они получили приказ о прекращении огня. То есть, летать не надо, стрелять не надо 53 года. 27 июля, и вот кто-то из них, я уж не брать не, не буду, кто, и, кстати, Крамаренко, слава богу, жив до сих пор, ему 90 лет, а Пеляев, ну, тоже недавно, году в 13 умер, представляешь, какие люди крепкие. Да, да не, ну, кстати, интересно, кто-то вот из них, тоже не помню, кто, то ли тот, то ли другой, Скорее всего, Пепеляев, потому что он был инструктором. Он писал, что у него после полетов в сорок третьем году стенокардия покоя была. И вот я помню, когда у меня там давно-давно было нечто подобное. И врач говорит, ты знаешь, это так опасно, там туда-сюда. А я говорю, да вот у Пепеляева в сорок третьем году было. Он говорит, а когда он умер? Я говорю, ну вообще жив до сих пор, и врач с них так сразу, да, то есть он хотел мне рассказать, что там это вообще, у последней черты, да, и вот, и а я к чему это рассказывал, вот меня впечатлило, что, говорит, поднимаются они на холм, в ноль часов. То есть, вот подписано прекращение огня, и они поднимаются на холм. Но ну, обычно, как кто-то же всегда еще стреляет, ну не до всех дошло. А это говорит гробовая тишина. То есть настолько война всех утомила, что все сразу узнали о том, что война должна быть прекращена. Стрельба должна быть прекращена. Вышли, говорит, не огонька и тишина. Все спят, все отдыхают, никто не воюет. ВИСИМ пишут. Да, это как же, повисли. Надо. Так, и... И вот все знают, как война закончилась, да? Ну не закончился, война-то еще не закончилась, корейская. И по 38 параллель, там, там не, не, не зона мира, да? Вот, и а, а как началась... Мало кто знает. А знаешь, как началась война-то? Mm -hmm. То есть 25 июня в Нью-Йорке созван был Совет Безопасности ООН, который должен был принять решение, ну, отправить силу ООН воевать там с, с коммунистами Севера. И у Сталина, висишь, пишет. странно, Все, повис. И что делать? Завершаем тогда трансляцию, что ли? Как Не знаю даже, что делать. Все, продолжаем висеть. Итак, бывает, отвис, отвис, отвиснет или как? Ну, Обычно. Не отвисает что-то. Как это ни странно. Пишут, что жестко висим. Так, ну что там? Висим, кто здесь, всем пока и удачи, спокойной ночи, эфир, как и вся Россия. Пишут. Ну что, тогда выключаемся? Давай, да. На всякий случай, если в записи, да здравствует революция, да вы фашистский оккупационный путинский режим, да даешь прямые, и народу власти. Спасибо. Спасибо, до свидания. До свидания.